Встречи будет выложена, видеоконференция будет выложена на YouTube и со ссылкой будем размещать информацию о прошедшем мероприятии в наших группах областного молодежного центра и межрегиональной общественной организации проект Кешер. Ну что же, добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Спасибо всем, кто смог сегодня присоединиться к нашей встрече. Напоминаю, что это второе мероприятие в рамках проекта областного молодежного центра и Калужского регионального отделения проекта «Кешер» для молодых семей Калужской области. Интересно, а важно. Сегодняшнее мероприятие посвящено спорту, семье и экологии. Великая ценность каждого человека, конечно, здоровье. Движение – это жизнь, спорт занимает важное место в жизни человека и о его пользе знает каждый из детства. Он необходим так же, как еда, вода и воздух. Занятие спортом всей семьей – важный, хороший фактор для поддержания и улучшения отношений. И сегодня спортивный психолог Олеся Куререв раскроет основную часть нашей темы. Расскажет о пользе совместной физической активности в семье, о важной, о важной роли родителей в прививании физической культуры детям и других интересных плодах связи спорта и семьи. Олеся, вам слово. Добрый вечер, да, коллеги, слушатели, участники. Хочу сказать большое спасибо организаторам таких мероприятий, потому что ну, редко я встречаю на самом деле такие мероприятия. Коротко скажу про себя. Я спортивный психолог, стаж у меня более 12 лет. И сегодня хочу поделиться, вот, наверное, своим каким-то опытом, что я наблюдаю за семьями, которые ведут, так скажем, активный образ жизни. Это не обязательно спорт высших достижений, да, спортивный психолог это и, и, и тоже занимается с теми с семьями, любителями, тоже есть чем заниматься. И почему это насущная у нас такая тема? Потому что... Очень часто родители ну, вот, озадачены такими вопросами правильными, да, там здоровье ребенка, как, как одеть, во что обуть, это здорово. Но для меня, как для спортивного психолога, я считаю, что вот занятие спортом, а я скажу, что занятие спортом, для меня это занятие физкультурой. Это вот профилактика, наверное, многих многих проблем, которые я хочу осветить, то, что я наблюдаю. Я Мало того, что я спортивный психолог, я еще мама маленькой дочки двух лет и сына, которому будет вот буквально там 20 лет, буду делиться опытом и как родитель. И как спортивный психолог, который занимается и с спортсменами, и с тренерами, и семьями. И очень важно, наблюдать за семьями, которые занимаются спортом, не все любят это слово, знаете, такое секта, но я это называю сектой в хорошем смысле этого слова, потому что это определенные семьи, у которых, кстати, благодаря занятием спортом решаются многие-многие задачи. Не люблю слово «проблема», вот именно как раз, да, задачи. Это такие включенные семьи, которые папочки пришли с работы в 6-7 часов вечера, берут ребеночка, которому год. Вот, кстати, очень часто задают такой вопрос, с какого возраста вообще можно заниматься с культурой. Но вот можно шести месяцев по-хорошему, да, так играющий и продолжать это уж точно в год, э, взять ребеночка, мячик и эмоционально заряженный, самое главное, вот тут очень важно, да, пойти и просто попинать мячик, повисеть на турнике, э, если это, а, беговела, да, в, в год у меня дочка очень удачно села, э, очень быстро освоила также самокаты, поэтому возможностей много, и сейчас вот как раз на примере дочки я проверяю, насколько ну, вот это реально. Да, реально, и правда сейчас такой у нас техногенный мир, и мы все заняты, и у нас нету времени, но вот опять же, как профилактика, сейчас очень часто тоже такой запрос идет на буллинг. Да, такие ну, не очень хорошие темы, но это реалии нашего мира. И вот здесь я вижу те дети, которые занимаются спортом, особенно семьей. А вот спортом ребенок не может, кстати, заниматься один, потому что это все и семьи. Дети чаще всего успешно занимаются спортом. Это те дети, родители, которые включенный да, которые именно вот тут я всегда буду говорить позитивно заряжены, это не про тот спорт, где я сейчас хожу по детским площадкам и вижу ребеночка 3-4 года, и папа что-то громко ему пытается негативно объяснить, как надо пинать мяч. Нет, это не про это, а про то, что очень важно, если мы хотим, чтобы наши детки а, включились в этот в важное это же физическая культура это часть общей культуры это здоровая это прежде всего здоровая нация я забываю а, листать слайды напоминайте угу. а, мало того что ну вот, опять же, вернусь, даже к урокам физкультуры отношения родителей, когда я их спрашиваю, чаще всего родители хотят взять справку у врача, да, что мой ребенок там недопущен. А дело в том, что мало на самом деле в школах говорится про пользу. То, что и улучшаются интеллектуальные данные детей. Это доказано многими исследованиями. Да. Это как раз и про физическое здоровье, и профилактика ожирения, и профилактика гиперактивности. да. Вот Очень много сейчас гиперактивных деток. Много деток а, а, также аутистов. И вот тут физкультура всем да, нам в помощь. Вот эти... Семьи, которые вместе с детками ходят в те же парки заниматься, да, элементарно сели на велосипеды и куда-то поехали, они, они вот, испытывают такие положительные эмоции, хорошее настроение, и все проблемы многие вот, как раз решаются в совместном сопровождении, да, когда, опять же повторюсь, у нас мало совершенно времени, находиться с детьми, но я себе, я очень занятая мама, но я себе выделила 30 минут, 30 минут времени с ребенком заниматься, даже если мы не выходим на улицу, вот, у меня, допустим, сейчас дочка болеет, но при температуре 37 очень хорошо себя чувствует физически. И она с удовольствием сегодня, да, я делала перерывы, играла в мячик. Да, и сколько я положительных эмоций от нее получила. Она мне также да, их дала. Поэтому тот, кто говорит, что нет времени, я считаю, ну, как вот спортивный уже такой психолог, скажу, да, это отговорка для слабых. Опять же, уверенность, которую мы все хотим. Запросы идут часто от родителей, не только как спортивному психологу. Хочу, чтобы мой ребенок был целеустремленный, чтобы он хорошо учился, чтобы он был у нас усидчивый на уроках, чтобы у него была хорошая концентрация внимания. Да, можно кучу проходить тренингов полезных, а можно все это вот совместить с таким замечательным занятием, как физкультурой, любым видом спорта. Но тут очень важно, чтобы ребенок, ребеночек хотел этим заниматься. А вот заинтересовать любым видом спорта, особенно если нормы типичный ребенок, может родитель. Ну, например, если мы маленького ребеночка будем брать и выводить с футбольным мячом, все. Это говорит о том, что это как раз поведение то, что ребенок будет хотеть заниматься футболом. Если мы с самого детства я дочку шести месяцев учила подтягиваться, да так извлекая из себя положительные эмоции. Сейчас она у меня прибегает, слава Богу, здорово, что сейчас на всех площадках есть тренажерные, как правильно сказать, а, тренажерные вот эти площадки. И дети, кстати, я замечаю, все просят туда, но мы, родители, нет, нет, не ходи, нет, туда не надо. И когда моя дочка просто подбежала там в два года и несколько раз потянулась, и все спрашивают, а как она это умеет делать? Нет, вот прям специально, конечно, я этому не обучала. Тут опять эмоциональная положительная такая включенность помогает всему этому процессу и всем тем качествам, которые мы хотим развить. И вот как раз спорт этому способствует. Вот этому я хочу очень важно открыть вот этот слайд, потому что тоже сейчас один из самых частых запросов ⁇ это стресс, это волнение, да, потому что опять этому способствует на наш такой неугомонный, быстро текущий мир. И физкультура, вот даже если учитель проводит ту же пятиминутку физкультуры, доказано, да, что эти ученики будут опять более успешны. Но, конечно же, нам проще родителям, когда пришли, дали сотовый. Это же и как раз профилактика гаджетов. Любой ребенок, он априори рожден для того, чтобы физически двигаться. И когда сейчас тоже проблема с гаджетами, это наша с вами, да, родительская такая проблема, и если дать замену той же моей дочке, конечно, Алена, пойдем играть, Алена побежала и будет, конечно, прыгать, скакать висеть, там, не знаю, летать, и дома кататься также на самокате. То есть, вот любую, которая мы проблему сейчас очень часто хотим решить в современном мире, даже суицид, проблемы подростков, все можно решить через такую замечательную физкультуру, спорт. И Сейчас и в школах очень много, да, секций и этому способствует поэтому. Физкультура и спорт это жизнь. Это все, что... Ну и, наверное, закончу да, свое такое выступление, что да, физкультура это крепкая семья, это семьи, которые идут, живут такой идеей. И это способствует опять и положительным эмоциям, и объединяет, и сплачивает. И при этом э, помогает также проходить определенные трудности. Да? Спорт. Вот вышли на улицу, да, есть трудности. Где-то кто-то кого-то подстраховал, где-то кому-то помог. Вот тренинги. да Это тренинг, который можно э, воплотить все наши идеи в жизнь. И также давно доказано, что те... Дети, люди, которые занимаются спортом, при правильном опять подходе, вот спорт через любовь это очень успешные люди в дальнейшем, да? потому что все, опять же, психологические качества, потому что часто всего считают, что спорт он вот только как раз про физические качества, про тело. Нет, здесь также, особенно в раннем детстве, да даже и не в раннем в детстве, я даже бы отдала ну, наверное, это как психолог, 30 на 70, что 30% да, через физкультуру и спорт мы с вами прокачиваем тело, а вот 70% мы можем закрыть все такие психологические проблемы и ребенка, и всей семьи, и, возможно, меньше будем ходить к психологам, дети будут более уверены, Потому что опять про буллинг, если немного затронуть, кого, кого вот берут в буллинг, как раз неуверенных таких деток, а спорт, спорт он способствует уверенности. Потому что ребенок знает, что О, я здесь успешный, возьмем любую секцию, неважно, это дзюдо, тэквондо, танцы бальные. Потому что у нас мозг так устроен, он может опираться как раз вот на уверенность, на успех, который у меня был. И эти дети, они в классе другие. Ведь Эти же проблемы, как правило, вот решают спортом. Спасибо за внимание. Все, что хотела, сказала. Олеся, спасибо большое. Ну что же, еще раз да, повторимся, что занятия спортом всей семьей это... Очень важный фактор для поддержания и улучшения отношений, микроклимата в семье. Так, не вижу, наш следующий спикер сейчас на связи. И... Нет, не на, не, на, не на связи. Ну, мы подождем, пока Игорь Сергеевич присоединится, а пока продолжим нашу встречу. И, конечно меня слышно? Слышно, да. Да, друзья, конечно, многие здесь семейные люди с детьми, и мы все понимаем прекрасно, что маленького ребенка мы... Вот Детство... Юля, Игорь Сергеевич на связи. На связи, да, я вижу, спасибо. Что все мы приводим маленького ребенка в секцию, да, выбираем поначалу, помогаем ему определиться, что ему ближе, и, конечно, как уже говорила Олеся ранее, так как темп жизни сейчас у всех очень интенсивный, и даже когда мы находимся, допустим, на изоляции, там, на удаленной работе дома, время уделить своему ребенку достаточно проблематично. И тем не менее, вот эти прогулки, возможные вылазки спортивные, вот эти вылазки физической активности, они сближают. Я и говорю сейчас не только об участии в каких-то спортивных мероприятиях, а именно о любых спортивных вылазках. Ведь катание на коньках, на стадионе, на ближайшем совместное с всей семьей, папа, мама, бабушка, дедушка, дети, все вместе, это очень объединяет, это какой-то дает совместный задор, положительные эмоции. И, конечно, это очень важно. И для этого, собственно говоря, не нужно... Никого учить, мы должны это, с этим рождаться, потому что, когда мы были маленькими, точно так нас, э, с нами вместе проводили время наши родители, а с ними э, их родители. И мы, несмотря на увеличивающийся темп жизни, должны продолжать поддерживать эти замечательные традиции и находить время для своих детей. Ну, а наш следующий спикер сегодня – это Игорь Матвиенко, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуга, мастер спорта по тэквондоу. Призер различных соревнований и в продолжении сегодняшней темы мы просим вас рассказать о том, какие в Калуге существуют возможности для централизованного физического времяпрепровождения, физической активности, куда и на какие занятия или мероприятия можно отправиться к калужанам и жителям региона, может быть всей семьей. Пожалуйста, Игорь Сергеевич, вам слово, включайте ваш микрофон. Здравствуйте, всем добрый вечер. А, небольшая поправка. Да, я мастер спорта, но по самому. Не по Ой, я прошу прощения, извините. Все, все хорошо. А, что я хотел бы сказать: естественно, тема очень актуальна и важная, потому что детям очень важно внимание своих родителей, особенно если это совместное времяпрепровождение. В принципе, это касается всего и развлечений, да, и погулять, и позаниматься спортом. А, что касается нашего города, а, тут у нас. Порядка 25 государственных и муниципальных учреждений в целом, да, в сумме. Если говорить о муниципальных учреждениях, их 18, именно спортивной направленности, где существуют бесплатные занятия конкретно для дет. Естественно, чтобы родителям вместе принимать участие в тренировочном процессе, это как минимум дни открытых дверей, которые делаются именно для родителей, чтобы, чтобы родители посмотрели как тренируется их ребенок и сами приняли участие. И тренерский состав на самом деле очень приветствует, когда в дни открытых дверей родители вместе с детишками играют в настольный теннис, играют в футбол, в баскетбол, борются. Значит, очень сближает и очень мотивирует детей на самом деле совместные занятия. Что касается... Занятия на свежем воздухе, хотел бы сказать. то есть В нашем городе огромное количество площадок, больше сотни спортивных, где можно позаниматься с детьми спортом. В зимний период времени это катки, которые также заливаются. Есть бесплатные, муниципальные, есть коммерческие. И На самом деле э, про прогулки на лыжах. Э, очень э, любят дети, я могу сказать, огромное количество детей катается зимой на лыжах, на санках. Да, это тоже как вид длительной активности подойдет. Вот, а всю информацию о, об учреждениях да, можем легко найти на сайте городского управы, на сайте Минспорта, на сайте администрации губернатора. А, то, там же есть информация о мероприятиях, которые проводят конкретно управление, если говорить об органе власти, которые я возглавляю. А, все есть в группах в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграм. А, очень а, группа развивается и в части молодежной политики. Очень много спортивных мероприятий, а также проводит отдел молодежной политики. Поэтому по большей части есть у нас учреждения, которые заточены под работу с населением, которые проводят работу во дворах вот, и в стенах непосредственно самого учреждения. Опять же, это Исток, Красная Звезда, Центр Содружества. Вся информация есть в социальных сетях и в интернете об этих учреждениях. Там непосредственно методисты, инструктора по видам спорта, по лидеру у нас проводят занятия по адаптивной физической культуре, потому что разные детки есть, да, у кого-то есть проблемы со здоровьем о чем я говорил совсем недавно тоже в одном из интервью, есть центр «Лидер», который работает именно с этой группой детишек и взрослых в том числе. И, и на самом деле очень здорово, когда и это, это, эта группа, да, так скажем, население, посещает занятия вместе. Здесь это особая важность, вот, чтобы детишки с ограниченными возможностями чувствовали поддержку родителей, также занимались спортом и физической культурой. Сейчас отдельно остановлюсь да, на лица с ограниченными возможностями, потому что в нашем городе есть два учреждения под названием Иверест и «Лидер», которые помогают и взрослым, и детям выйти из трудных ситуаций, в которых в которой они оказались. И на чем бы хотел обратить внимание, что здесь у нас, именно в нашем городе, есть огромная возможность детишкам, у которых есть отклонение в здоровье, а не только заниматься физкультурой, не только заниматься реабилитацией, но и в том числе а, заниматься спортом высших достижений, попасть на, на сурдолимпийские игры, стать мастером спорта, мастером спорта международного класса, заслуженным мастером спорта. Все возможности в нашем городе для этого есть. То есть это вот отдельно, об этом хотел бы проговорить. Вот. Если говорить в целом, то в принципе небольшую краткую информацию я дал, дальше готов ответить на вопросы. Спасибо огромное, Игорь Сергеевич, что присоединились. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можете включить ваши микрофоны и задать их сейчас. У матросов нет вопросов. Игорь Сергеевич, тогда есть вопрос у меня. Многие знают, что в Калуге открывается, насколько мне известно, самый крупный в Центральном федеральном округе спортивный центр и это буквально завтра уже вот праздничное мероприятие. Вы можете нам немножечко рассказать, что там будет, да, если, допустим, люди вырвутся из, из районов, приедут, что мы увидим не только на открытии, но и в будущем, как можно провести здорово время, приехав в Калугу, скажем, из отдаленных каких-то уголков нашего региона. Да, вы абсолютно правы. Это один из крупнейших объектов в Центральном федеральном округе. Завтра в 10.30 начинается интерактивная программа вблизи Дворца спорта. Это разного рода э, рекреация, двигательные игры, силовой экстрим, э, подвижные, настольные игры в том числе. В 13.00 открытие Дворца спорта – это будет открытие на ледовой арене, где мы увидим показательное выступление по фигурному катанию. Возможно, это будет хоккей. Э, также состоится хоккейный матч со звездами хоккея. Дальше, что будет во дворце спорта? Значит, Это будет ледовая арена, как я уже сказал. Да? Там будет работать отделение фигурного катания и значит, хоккея. Дальше есть 50-метровый бассейн, где будет работать отделение плавания. Также будет работать отделение по прыжкам в воду с вышки. И существует игровой зал, где будут пропагандироваться соответственно, игровые виды спорта. Значит, детишки, которые будут посещать дворец спорта, опять же, могут это делать бесплатно, если они будут записаны в государственные и муниципальные спортивные школы. Конкретно это «Космос», это наша городская школа и областная школа Олимпийского резерва «Труд». То есть в «Труде» работает отделение плавания и прыжков в воду, в «Космосе» работает отделение хоккея и фигурного катания. То есть дети будут тренироваться бесплатно по муниципальному заданию. Естественно, во дворце спорта будут разработаны тарифы, потому что такой огромный комплекс содержать за счет бюджета довольно-таки тяжело, поэтому в любом случае он будет зарабатывать деньги. В соответствии с тарифами все взрослые могут попасть на занятия во дворе спорта по расписанию, которое будет составлено. Естественно, все тарифы будут разработаны из социальной составляющей, то есть об этом я разговаривал с министром. Будут предусмотрены льготы разным группам населения, ну, опять же, как я уже говорил, да, начиная от там, инвалидов, заканчивая многодетами, допустим. Это тоже будет, то есть, если не в ближайшем будущем, то это появится в любом случае. Вот В дворе спорта будут принимать самые крупные, как минимум всероссийские соревнования. Естественно, мы по стандартам проходим и для международных турниров. Программа будет довольно-таки обширная. Опять же, будет составляться календарный план мероприятий и областных, и всероссийских. Дворца спорта, поэтому в будущем также нужно следить за социальными сетями, которые есть и в Министерстве спорта, да, в группе ВКонтакте, в Инстаграм, будет представлена программа, там пропагандируется, будут, будут освещаться все мероприятия, которые будут проводиться во Дворце спорта. Одно из ближайших, это уже сентябрь, сейчас точно дат не назову, но начало сентября мы уже принимаем наш регион, наш город, всероссийские игры трудовых коллективов. У них обширная программа, ну, такие, знаете, мини-олимпийские игры, то есть, там, плавание, борьба, значит, и так далее, и тому подобное. То есть, уже федеральный старт, вот прям сразу, как только ты из двери дворца, будет проходить у нас. И в зависимости от согласования с российскими федерациями, да, это будет разного рода ранга и уровня соревнований. Довольно-таки интересно. Здорово. То есть я правильно понимаю, что помимо тех людей, которые будут систематически посещать это замечательное новое учреждение с целью развития своих спортивных навыков и достижения каких-то результатов спортивных, можно будет просто раз в неделю прийти, допустим, по абонементу обычному человеку для того, чтобы получить удовольствие, наслаждение от физической активности, правильно, для поддержания своего здоровья, а не для большого спорта. Абсолютно верно. Ну, замечательно, здорово. Я думаю, что действительно, как написала наша гостья Ирина Слянкина, Калыша нам повезло. Спасибо огромное, Игорь Сергеевич. Надеюсь, что вы останетесь с нами до конца. Да, И вам спасибо. послушайте наш сегодняшний эфир дальше. Ну что же, действительно, как уже было сказано чуть раньше, условия для занятий. Детей и взрослых с разными возможностями здоровья должны быть разными. И, конечно, разные спортивные какие-то физические активности выбираются. И, следовательно, кому-то бокс, хоккей, кому-то гимнастика, кому-то единоборство, кому-то хореография, а кому-то и шахматы, которые, между прочим, с 99 -го года тоже причислены к спортивным состязаниям. Ну и, как уже говорили в начале встречи, от взрослых максимально зависит привитие интереса к спорту и физической культуре наших детей. Родители, глядя на свое чада, могут делать предположение, что им когда подойдет, какая секция может быть интересна или подходит по уровню развития ребенку. И сегодня у нас есть представитель, замечательный наш тренер Калужский, Давид Заркуа, тренер школы Персей, мастер спорта по карате, титулованный и опытный наставник мальчишек и девчонок, которые приходят к нему на занятия, начиная с 6 лет. Давид Александрович, пожалуйста, вы как представитель секции, где детям прививают не только физическую культуру, но и философию. Пожалуйста, расскажите ваше мнение по нашей сегодняшней теме. Нам интересно послушать ваше мнение. Пожалуйста, включайте микрофон. Да, добрый всем вечер, меня слышно? Да. Прекрасно. Добрый еще раз всем вечер. Спасибо за приглашение в данную конференцию. Собственно, по данной теме можно рассуждать очень много, очень долго. Я послушал сегодня очень интересные для себя, в том числе, мысли, поскольку являюсь тоже родителем двух еще совсем маленьких дочки и сына. Вот многие вещи меня заинтересовали, с многими вещами я как родитель может быть где-то бы поспорил, но за время своего тренерского стажа, коему уже более 15 лет, сложилось определенное понимание того, что спорт, он в принципе помогает развиваться. Любой спорт, и развиваться как личности, любому ребенку. Понятно, что ребенок должен выбрать этот спорт. И спрашивать у трех-пятилетнего ребенка, мальчика, будь то или девочки, кем бы ты хотел стать или каким бы спортом заняться, достаточно глупо. Почему? Потому что этот выбор в 70% из нас все-таки зависит от нас, от взрослых. Если ребенку постоянно, как говорила Олеся, если не ошибаюсь, постоянно показывать мячик и он будет проявлять к нему интерес, то он не будет заинтересован в развитии своих способностей вокруг мяча, будь то баскетбольный, волейбольный, футбольный, неважно. Вот. Если, как это было в моем детстве, я родился в грузинской семье, грузинско-русской семье, папа у меня старый закалки, человек, и я всю жизнь думал, с того момента, как начал заниматься боевыми искусствами, что я мечтал заниматься боевыми искусствами. Я тренер по карате в спортивной школы Персей. И я так всю жизнь считал, на что моя мама, Открыла мне глаза уже в возрасте, наверное, 22-23 лет моего возраста, сказала: Если бы папа каждый день не сообщал тебе, что ты мужчина, что у тебя есть две старших дочери, и ты бы не знал наизусть к тому моменту все фильмы с Ван Дамом, Джеки Чаном, ну, тех времен, да, все, что связано с единоборствами, наверное, ты бы сам хотел быть всю жизнь каратист. Плюс огромный подспорье было то, что. Микрорайон, в котором я родился и вырос, северный нашего замечательного города, он не располагал большим количеством спортивных сооружений, да даже обычных площадок в то время, в конце 90-х, было крайне мало. И спортивная школа наша находилась достаточно далеко для семилетнего мальчика. Но, тем не менее, с первого дня как-то так сложилось, что я стал ходить туда с одноклассником, который уже там занимался на тот момент. И э, я так втянулся, что до сих пор оторвать меня, как говорится, за уши никто не может. Огромную благодарность за это я все-таки э, отдам своим родителям. И то, что я в возрасте 30-32 лет уже являюсь старшим тренером данной спортивной школы, э, а это, ну, на минуточку, не последний человек в спортивной школе, немножко самореклама, да? Я огромную благодарность хочу посвятить своим родителям, своим тренерам и наставникам, которые вложили в меня те знания, развили во мне эти лидерские качества, которые сегодня помогают мне не только на таттами, не только в спортивном зале, но и в жизни в принципе. Бытует мнение, что все, кто занимается единоборствами, очень глупые или очень нахальные люди, или необразованные. Пишу развеять это сомнение, к сожалению, такие тоже бывают, но это и скорее исключение, чем правило, поскольку, если я опираюсь, я опираюсь на собственный опыт и опыт своей спортивной школы, действительно, в карате есть определенная философия. Я немножко так в свою сторону перетягиваю одеяло, но тем не менее, есть философия, и, как минимум, там есть так называемые их 10 заповедей. Которые, в принципе, стоит соблюдать любому человеку, независимо, занимается он единоборством или не занимается. Там э, Самые простые из серии «Не обижай слабых», «Не будь дерзким и невежливым», э, будь, «Не будь равнодушным к чужой беде». Э, и как апогеи всех этих десяти правил, самое главное, э, звучит так, мне очень нравится, я прям испытываю определенные ощущения приятные, когда его снова вспоминаю. Если ты блестящий владеешь приемами боя, но потерял нравственность, ты никогда не станешь мастером. Если это перенести на обычную жизнь, можно сколько угодно доказывать глупому человеку, что он глупый, но от этого сам умнее не становишься. Именно поэтому любой спорт, в первую очередь, развивает здоровое тело, а уже потом здоровый дух как э, растение сначала было семечком оно начинает расти и уже э, когда доходит до своего логического такого, э, пика своих возможностей это цветок когда он расцветает вот то же самое немножко тоже философский ударился но э, также и с человеком э, пока мы трудимся справляемся с этими преградами, которые встречают нас в зале, которые встречают нас на улице, которые встречают нас в школе, в институте, на работе, каким бы ни был человек, все мы сначала были только рождены и впоследствии становимся старше, взрослее, мудрее. Вот человек как цветок. Только в самый последний день своей жизни этот цветок либо опадает, либо завидает. Так вот, любой ребенок, это в будущем, цветок. И родителям, э, ну, мой совет, э, правильно Олеся говорила, это внимание, но можно просто ходить с ребенком на площадку. И большинство родителей, я даже в нашем микрорайоне вижу, на площадках сидят в смартфонах, разговаривают с другими мамами, э, тратят время по укусу. Э, к сожалению, я не говорю, что это вот обязательная программа, и я единственно прав, но действительно проверяю это каждый день и в своем зале, и на своих детях. Если мы тратим время, задавая ребенку после тренировки, после занятия где-то, или я с своими детьми там, отжимались 5-7 раз, сын там вообще смешно отжимается, ему половиной года. Но я ему говорю, «Во, класс! Смотри, ничего себе чему-то научился!» то у ребенка появляется вот эта искорка, что папа доволен, что мама довольна, что ими восхищаются. И это та положительная эмоция, о которой говорил Олег, которая заставляет этот костер разгореться, которая заставляет становиться ребенка сильнее, которая заставляет ребенка... Это интуитивно, это скорее больше инстинкт, чем какая-то способность. Потому что мы все развиваемся. Мы сначала учимся сидеть, пока грудные... Потом учимся стоять, учимся ходить, учимся бегать, а потом совершенствуем все новые и новые навыки. Вот то же самое с ребенком. И э, меня больше всего восхищает дома, что дочка у меня очень любит танцы. Но папа, а давай мы карате с тобой поделаем. Вот ей вообще не вдомек, что такое карате, Она видела какие-то мероприятия, какие-то показательные выступления. Но ей интересно, а это папа, смотри, такие же дяди в кимоно сын ходит, папа, я буду карате. и дочка ко мне подходит, папа, давай пойдем подтягиваться. Мы поставили дома уголок спортивный с турником, лесенкой, кольцами, и дочка подходит, и мы с ней на камень-ножницы-бумагу разыгрываемся, и проигравший подтягивается 3-5 раз. И вот неважно, сколько раз кто из нас проиграет, Важно, что это маленький соревновательный момент, от которого ребенок получает удовольствие. И ребенок видит, что в его интересную игру вовлечены взрослые. Так вот, призываю всех родителей быть вовлеченными в своих детей. Не сидеть у них на шее и говорить, ты вот как правильно, тоже Олеся говорила, как правильно бить по мячу. Это не столь важно. Важно, что он по нему ударил. И второй раз он по нему ударил сильнее, мяч полетел дальше. Сделайте на этом акцент. И здесь действительно больше психология, эмоциональный фон, чем э, э, вот эти ежовые рукавицы, к которым мы привыкли. Хотя я рос в ежовых рукавицах, но вовлеченность моих родителей в мои успехи, которые на первых порах были не шибкие, э, вот сейчас я отдаю себе отчет, анализируя данное действие, что да, если б не так, наверное, б я бы уже давно бросил. Потому что с возрастом, с переходным возрастом, с приходом э, взрослой какой-то жизни э, приходит осознание, что, наверное, я уже старый, наверное, я устал, и постоянно приходится находить мотивацию. Так вот, пока дети маленькие, мотивация – это родители. Спасибо ну, да. огромное, Давид Александрович. Спасибо огромное. Действительно, ведь любой спорт, он должен вкладывать в ребенка не только физическое здоровье, но и что-то в голову, в сердце. Потому что спорт придуман не только ради силы. Спорт придуман и соревнования, ради развития человека, будь то ребенка, будь то взрослого. да. И с вашего позволения сейчас я... Предположу, что хореография – это ведь тоже спорт, согласитесь? И не все дети, хотя говорят, трус не играет в хоккей, трус в принципе не идет туда, где стоит чего-то испугаться, но также трус не идет никуда, остается дома, не идет и на хореографию, скажем, да, или даже на шахматы. И к чему я это все говорю, потому что на самом деле, действительно, ребенка нужно замотивировать, помочь, зажечь. Вот искра, о которой сейчас говорил Давид Александрович, она зависит от нас, родителей. И еще одно мнение, к сожалению, наша очередной спикер не смогла присоединиться к нам онлайн, но она сегодня прислала мне утром взамен встречи личной коротенькое видео со своим мнением об этом вопросе и э, со своим видением того как хореография влияет на ребенка и семью в целом давайте вместе посмотрим коротенькое видео извините что-то я запуталась Сейчас, да, одну секунду. Так, Юль, подскажи, пожалуйста, как вы... А, давай мы остановим трансляцию. И э, сначала нажми, пожалуйста, на видео. Угу. его на паузу. И еще раз запусти трансляцию, выбери тот экран, где угу. у тебя видео. Все, спасибо большое. Я прошу прощения, друзья. Второй раз в жизни демонстрирую свой экран сегодня, и от волнения запуталась. Вот оно, мое видео. Я его сейчас сделаю, чтобы вам всем хорошо было видно весь экран. Это наша гостья, педагог-хореограф из одной из известных калужских хореографических студий. Булычева Мария, пожалуйста, давайте послушаем видео немножко громче, Юля, Плохая трансляция звука. Все дети получают правильные эмоциональные впечатления. Хариография, как спортпультура на спортивном сфере, помогает решить задачи физически-музыкальных участий. Делать технологию. остановить меня слышно друзья в общем Мария Владимировна пыталась донести что есть большая часть ребятишек которые склонны к более ну скажем не к более жестким таким спортивным да каким-то состязаниям а к тому чтобы свою физическую активность направить в русло творческое, и как раз хореография позволяет вот это творческое направление реализовать в себе полностью. И, конечно, не мы должны заставить ребенка заниматься спортом или хореографией, или, или идти там на спортивных тренажерах, просто поддерживать свое, свое физическое состояние, а ребенка нужно научить хотеть идти, в секцию, в кружок. Мы, наша задача как взрослых самим заниматься собой, показывая тем самым пример своим детям, чтобы не только тренеры, такие как Давид Александрович, или такие там, хореографы мамы могли показать наглядно, что да они увлечены своими физическими занятиями, спортом, танцами, а чтобы и обычная мама, бухгалтер, или обычный папа, инженер, я не знаю, да приходил домой, говорил, ребенок, а давай мы с тобой на великах покатаемся, и это будет здорово. Или ребенок, лед застыл, бери коньки, пойдем кататься. И только так своим примером мы сможем привить физическую культуру, любовь к физической активности своим детям. Ну и в завершение встречи, встреча у нас уже чуть-чуть больше длится, чем мы, наверное, рассчитывали с вами, но мне очень хочется обратить внимание на тему экологии. С вашего позволения я немножечко затрону ее сегодня. Экологии придается большое значение при решении задач как в сфере физической культуры, так и олимпийского и массового спорта. Это обусловлено тем, что физическая культура и спорт нуждаются в здоровой окружающей природной среде, а физкультурно-спортивная деятельность не должна наносить вред живой природе и здоровью человека. Должна иметь, как и любой другой вид человеческой деятельности, природоохранную направленность. А, наверное, ни для кого не секрет, что известные спортсмены, команды и производители спортивных товаров все чаще задумываются о том, как сделать мир вокруг нас зеленее. И не просто задумываются, а воплощают свои идеи в жизнь. Так, например, гребцы из Голландии в поисках дополнительного заработка для своего спортивного клуба придумали экологически безопасную тележку для мороженого. Просто соединили тележку, велосипед и рефрижератор, рефрижератор стал работать от солнечной батареи, а перемещается тележка с помощью физической силы разработчиков, спортсменов, которые как раз и решили таким образом организовать свой бизнес безопасно для экологической а, сферы. Нередко спортсмены, привлекая внимание общественности к проблемам экологии, участвуют в необычных акциях. Ряд знаменитостей приняли участие в акции против истребления животных ради меха по просьбе Организации по защите прав животных. А, и вместе с известными актерами, певцами и другими деятелями искусства в акции участвовал известный баскетболист Денис Родман. Его фото можно было увидеть с надписью «Лучше носить чернила, чем меха». Таким образом, спортсмен пытался привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения животных ради красивой шкурки. Наверное, кто знает, кто такой Денис Родман, знаком с тем, что все его тело покрыто татуировками. И именно поэтому такая аллегория «Лучше носить чернила, чем мех». Чемпион мира по ультра-триатлону из Литвы Видмантес Урбонас, спортсмен 53 лет, сейчас активно проводит акцию "Вода это жизнь". Он переплывает крупные озера нашей планеты, и одним из таких озер стал Байкал, к которому он также привлекал внимание своими спортивными достижениями 60 километров за два дня с перерывом на сон. Это очень круто. Я человек почти не держащийся на воде вообще просто ошеломлена таким результатом спортсмена. И, конечно, видя такое видео, обратила бы внимание на то, где это проходит, и задумалась о том, что о чем, что пропагандирует такой а, сильный спортсмен. Производители спортивных товаров также не остаются в стороне от экологических проблем и стремятся а, улучшить экологию. Вторичным, производ... вторичным использованием бытовых отходов. Так, Adidas, например, заботится о деревьях, о воде, против... выступает против вырубки леса. Один из крупных владельцев, компании, бизнесменов компании Adidas выкупил огромную часть леса. В Амазоне и таким образом оградил от вмешательства людей, которые пытались вырубать деревья. Также сбор пластикового мусора и его переработка активно. Сейчас не буду сильно углубляться, но и Nike, и Adidas. Производят из пластика сейчас и одежду, и обувь, и зеленые стадионы всевозможные. Так, например, кроссовки разбираются. Если мягкая подошва из Эва, то она идет, допустим, там для стадионов тенниса. Если это пластик, то он там перерабатывается для тенниса, для кортов. Если это какие-то... Там все эти выловленные из морских глубин, то их сейчас используют для того, чтобы придать какую-то пикантность своим моделям, придумывают всякие дизайнерские ходы, то есть активно очищают нашу природу от загрязнения. Ну а что можем сделать с вами мы? Давайте немножко это обсудим, буквально пару минут и будем прощаться. Друзья, если вы сейчас готовы вспомнить хотя бы одну полезную экологическую привычку спортсмена, то, пожалуйста, включайте ваши микрофоны. Я буду первой. Бутылочка многоразовая для воды, чтобы не покупать постоянно пластиковую и не загрязнять нашу планету. Кто еще? Ирина. Не слышно? Ты имела в виду меня, Юль? Здравствуйте. Да, вижу, что у тебя микрофон вроде заработал. Вот, ты что? уже сказала про пластиковую бутылочку, но тогда, можно сказать, в принципе, любые вещи, как термокружка, многоразовая сумки вместо пластиковых пакетов. Спортсмены же пользуются тоже всем этим. Да. Так, И, естественно, молодец. во время своих шефа... многочисленных поездок, да, это те же самые режимы экономии природных ресурсов, света, воды в гостиницах. Потому что, как правило, дома мы экономим, когда приезжаем в гостиницу, мы не ну, пустим что-то водичку, пусть горит свет, все уплочено. Так что спортсменам есть где внедрять экологические инициативы. Да, действительно, говоря об электроэнергии, можно предложить спортсменам не использовать электрические спортивные снаряды, а, допустим, использовать тех, которые работают за счет приложения собственной силы. Ну, например, эллипс, не подключаемый к электричеству, или какой-нибудь велотренажер, или степпер, они тоже подойдут для того, чтобы проявлять физическую активность. Ну а если мы отправляемся на природу, друзья... Да, то, наверное, стоит вспомнить и еще об одном интересном моменте, и есть такое интересное увлечение, плогинг. это обычная пробежка с параллельным сбором мусора, ее можно организовать как для своей семьи, так и пригласить друзей, соседей и побегать, классно провести время на воздухе и сделать доброе дело для своего места обитания, кстати, да, лучше всего на спортивные мероприятия выходить недалеко от дома, а не отправляться куда-то далеко на машине, которая загрязняет выхлопными газами наш воздух с вами. Ведь любому спортсмену, хоть начинающему, хоть профессионалу нужен кислород и свежий воздух для того, чтобы поддерживать свое здоровье. В первую очередь. Ну что же, занятия спортом всей семьей объединяют и делают ее более крепкой и счастливой. Общее совместное увлечение приводит к гармонии и единству во всем. Благополучно улучшает эмоциональное состояние. Занятие спортом всей семьей – это важный, отличный фактор для поддержания и улучшения отношений. Ведите подвижный образ жизни, занимайтесь спортом, любая физическая активность во славу и на здоровье. Ну и, конечно, не забывайте об экологии. До встречи в следующем месяце, на нашей следующей встрече, которая будет посвящена Международному Дню Мира. Присоединяйтесь к нам еще. Спасибо огромное всем спикерам и всем гостям. До встречи, ребята. Спасибо большое за да, интересное.